What's up, what's up. Всем привет, с вами Жора, и сегодня первое ию... июля. Мой класс справляет выпускной в лесной сказке, это такая турбаза в Краснодаре. В общем, это видео-влог моего выпускного. Все, я приехал в сказку, очень долго искал беседку потому что нам не сообщили номер беседки и здесь плюс еще не работает связь мы звонили всем, кто заранее приехал у нас было так, половина приезжает заранее половина, ну типа, подъезжают уже к основной части там к 11 первая половина к 9 утра, вторая половина к 11 те, кто к 9, они там все подготавливают, украшают беседку нифига тут, смотрите о май гад водопад Здесь такой лев понтовый, короче. Смотрите, что у него вместо глаз. Ова. Бублик решил захавать. Собака. Ну, на, кушай. Эта сказка находится вот у нас на Краснодарском море, то есть водохранилище. Так его прозвали. Ну, не водохранилище, а Краснодарское море. Вот, такие пироги, это типа, я не знаю, что, набережная. Ну, ну по-походу, да. нет, здесь просто море сливается с облаками. Я очень рад. Это не какой-то там ресторан. Изначально у нас был спор, типа, или в сказку на природе праздновать, либо идти в ресторан. Большинство решило в сказку. Ну вот мы в сказке. Я пришел короче, в какую-то задницу. Я тут обхожу, тут ни дороги, ничего. Могут быть змеи. Я как дебил, блин. Что я тут делаю? Что мне, блин, там не понравилось? Не знаю. Шарики. Сердечки. Вот такой вид у нас в беседке. Сейчас приготовления идут полным ходом. Все все готовят. Сейчас подойдем к мясу, посмотрим, что у нас мясом. Кугли. Это уже готовое, да, мясо? Ой, пахнет вообще. Красота. Да, отлично вообще. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Шесть. Ну. пришел погреться? Я пришел поснимать видосики. А это Наталья Викторовна. вот. Да это... Что хочу сказать по поводу бассейна. Изначально у нас такая хрень была, типа мы пойдем в бассейн и будем плавать. Но походу не будем, потому что людей очень много. Плывет, плывет, собака такая. Посмотрим, как она что будет. Будем плавать, буду снимать под водой. И покажу вам свои прикольные тапки, вы такие никогда не видели. Это я покупал в Новомихайловке, влог оттуда есть. Короче, да. В общем, что я хочу сказать. Вот я, короче, в бассейне уже переодетый. Людей куча. Я не знаю, как здесь купаться. Отвечаю, шпроты какие-то, тут какие-то селедки. Скажи тут сегалки какие я глушки. Такие у меня тапочки модные еще. Всем привет! Ну, короче такие и там животные вольеры сколько тут четыре четыре четыре че кто тут у нас есть пять пять а ну-ка хорек хорек у нас тут хопа кролики Это не кроликов мою. Дальше у нас идут лисы. Итак, дорогие друзья, мы находимся в передача в мире животных. Это типа плывут, смотри. Вон баржа плывет. Енот? Ого, Еноты по потолку лазят. Вы такое видели? что, он один тут? Один? Видно. Сейчас я камеру суну, и он у меня ее отберет. А как он так по потолку? Тебе человек толк, что ли? Да вот, смотри, я в шоке. Петух маленький. Маленький, вот с мой палец, петух. Что, что, что? Мы снимали орлов, да, там орел был. Стервятник, стервятник. Блин, было бы прикольно, если бы сейчас хвост раздвинул, распушил. Круто, да? Ужинаем. Сейчас мы, короче, будем отпускать шарики. У нас подготовленные шарики. На сильнее. Загар видели какой? Шея. Раковая шейка. Есть такая конфета. Вот это ты. Раковая шейка? Да. Приехал я домой, вот такой вот сгоревший, просто все плечи, вся спина, все сгорело. У меня в голове почему-то было такое, что э, Ага, раз я уже сгорел на солнце, значит второй раз я не сгорю на солнце. Но хрен там был, я сгорел, спина, груда, все болит, щипит, колит режет. Принял холодный душ вот прям ледяной, и он мне показался теплым. Это солнечный ожог. Так говорят. В сказке очень понравилось. Просто, ребята, мои одноклассники, я вас очень сильно люблю. Спасибо, вы мне сделали этот день. Серьезно, вот, искренне говорю. Покупались, повесились. И самое главное, что мы сплотились вместе, что мы там смеялись, это просто непередаваемое ощущение, отпечаток на всю жизнь. Ну и на этом все. Спасибо всем, кто досмотрел это видео. Спасибо всем, кто смотрит мои видео. Буду вас дальше радовать. Ну а мы одноклассники, ставьте лайки. Давайте все. Всем пока, увидимся в следующем ролике. See you soon!